Иисус, я веряю в Тебе. Ты вместо меня умирал на кресте. Прости меня, Боже, очисти меня. И в сердце мое пусть войдет жизнь Твоя. Хочу я идти за тобою повсюду, Любить тебя, верить и слушаться буду. Прошу о меня исцели, цели, Исправь мою жизнь все внутри. Вот Иисус, будь все время со мной, Мой чудный Спаситель, отныне я Твой.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 Спаситель отныне я. Когда-то был очень нуждающийся человек, и он подошел, пал к ногам Иисуса и сказал, Господь, если хочешь, можешь меня очистить. Этот человек был прокаженный. По закону Таурата он не имел права приближаться к равину, вообще к людям. Но он осмелился, он подошел и сказал, «Если хочешь, можешь меня очистить. Неважно, как сегодня вы изранены грехом, насколько вы даже не можете приблизиться к Богу, насколько прогаза греха вас съела, вы можете сказать, «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». И Господь скажет, «Я хочу очистить». Благословит вас Господь. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживали. Пусть Бог вас благословит. Пусть Он касается вашего сердца. Пусть Он поможет вам на этом нелегком жизненном пути. Пусть в страданиях Он будет рядом с вами. Вы будете чувствовать Его нежную, любящую руку. Пусть эта сила жизни поможет вам преодолеть всякое ожесточение, всякую боль, всякое неверие, всякое отчаяние. Благословит вас Бог. Чудый Спаситель